Желаю всем добра и мыслей светлых. Пускай обиды прошлые уйдут. От них вы избавляйтесь незаметно. Простить и отпустить нелегкий труд. Но каждым утром, рано на рассвете, попробуйте кого-нибудь простить. За то, что солнце в небе ярко светит. Начните жизнь свою. благодарить. Она ведь посылает вам уроки. Чтоб стали вы отзывчивее, мудрей, А слышат лишь обидные упреки, То денег нет, То верных нет друзей, Вы жизнь свою за все благодарите, За то, что вы не знаете войны, За то, что у компьютера сидите, За то, что вы кому-нибудь нужны, За то, что есть у вас семья и дети, А если нет, просите у нее, Она ведь не глуха и вам ответит, Прощая вас за прежнее ночье. Хотите быть богатыми – мечтайте. К вам деньги будут сами приходить. Хотите быть счастливыми – дерзайте. Учитесь доверять, прощать, любить. Представьте жизнь свою без опасений, без страхов, без упреков и обид. Освободитесь от пустых сомнений. Увидите, что к счастью путь открыт. Оставьте ваше прошлое в покое. Оно ушло. Обратно не вернуть – Задумайтесь сегодня над судьбою и начертите в мыслях светлый путь. Весь мир под одного не перестроить, но можно перестроить мир внутри. И лучше доверять, чем вечно спорить, и лучше отыскать, чем не найти. Вам жизнь дает бесценные советы, того, что есть, могло бы и не быть. Представили за каждый лучек света, учите жизнь свою, Благодарить.